Здравствуйте, дорогие друзья! Я наконец-то записала этот урок. В одном из эфиров меня попросили поделиться секретом, как же быстро выйти замуж, по моему примеру. И я обещала дать мастер-класс. Даю. И начну я с того, что сама постановка вопроса довольно неэкологична как для себя, так и для партнера, потому что выйти замуж не напасть, как бы замужем не пропасть, как говорится, да? Безусловно, есть случаи, когда мгновенный брак оказывается счастливым, и люди проживают в этом браке всю свою жизнь, и, скорее всего, когда мне делали этот запрос, имели в виду именно это. Но сегодняшнее занятие именно про то, как до этой точки дойти, как вы будете уже этот опыт проживать, уже ваша дальнейшая работа, да, мы говорим о скорости выхода замуж. Я дам простую формулу получения чего бы то ни было, не имеет значения, хоть замуж выйти, хоть получить машину, хоть жить в доме на берегу моря. Кто проходил мой марафон «Покори свою мечту», понимает, о чем я говорю, и как это прорабатывается, и как это срабатывает. Как только начинаешь погружаться в это состояние, желание исполняется по щелчку. Утром загадал, к вечеру получил. Маленькая ремарка, маленькое отступление. Еще две недели назад я не планировала жить на берегу моря в доме, в собственном. Но так получилось само по щелчку, и я уже живу на берегу моря с панорамным видом на море и еще одна мечта моя очередная засчитана идем дальше итак на скорость получения результата влияет исключительно внимание смелость принятия желаемого а смелость это скорость принятия твердого решения или как я говорю узнавание своего желания вселенная имеет огромное количество вариантов которые нашему уму невозможно представить как она может это воплотить в жизнь самое главное вовремя узнать и понять что вот она возможность и нужно ее использовать если идти от обратного в получении чего бы то ни было нам мешают страхи сомнения и ограничивающие убеждения то есть может Сложится такая ситуация, что вот он шанс, и если его не берете мгновенно, ну, мгновенно для Вселенной, это в течение 10 минут, может произойти откат назад, вами обладевают страхи, овладевают ограничивающие убеждения, и все, шанс, скорее всего, будет упущен. Если вы почувствовали, что хотите того, чтобы это с вами произошло, Вставайте с дивана и идите за этим, сразу, не раздумывая. Если мы говорим о быстром замужестве, встретили мужчину, за которого хотите замуж, значит, берите свою зубную щетку, когда собираетесь к нему на свидание, чтобы остаться у него навсегда. И сейчас, конечно же, вы можете мне сказать, да, а вдруг это пикапер, а вдруг он меня бросит, ведь такое может быть на каждом шагу? Может. А вдруг не пикапер? А вдруг не бросит? Вы этого не узнаете, пока не попробуете. Признайте неизбежность ошибок. Примите неизбежность ошибок. Разрешите себе меняться вместе с изменениями ситуации. И тогда вы сможете прожить свою жизнь качественно и с удовольствием. Итак, длительность принятия происходящего зависит только от скорости принятия вами решения. И возражение, которое я слышу на то, что я бы рада замуж, быстро, медленно, как-нибудь, но вот только не за кого. И я тут точно так же скажу, вы просто не приняли окончательного решения. Не собирайтесь в замуж, потому что в вашем представлении в замужестве такие бабайки по коридорам ходят, что мама не горюй. Что вы сделали для того, чтобы встретить его, того самого? Куда пошли? На кого посмотрели? С кем заговорили? Кому улыбнулись? Это все шаги к принятию решения и получению желаемого. И, конечно же, упражнения. Берете ситуацию, в которой вы сейчас находитесь, и которая вам не нравится, и начинаете отматывать назад, вспоминая последнюю неиспользованную возможность. И 10-15 минут побудьте в ней. Берете ручку, бумагу и пишите, что вы могли бы сделать, но не сделали. Если мы говорим о замужестве сегодня, то давайте его и возьмем. Например, вам строят глаза молодой человек, а вы ему не улыбнулись, или не ответили, или сами его не позвали, или не дали ему телефон, и так далее, и тому подобное. И после этого пишите договор сами с собой. «Я сейчас разрешаю себе использовать каждую подвернувшуюся возможность. Отказаться от шанса я успею всегда». Я помню, что принятие решения актуально 10 минут, и я обязательно использую его в свою пользу. Если я свой шанс не использую, то обязательно отмечу это и воспользуюсь следующий раз. Я позволяю себе ошибаться, принимать неправильные и непопулярные решения, потому что только так... Я смогу повысить качество своей жизни и все и это сработает никакого компьютера помните что мы пишем такие вещи от руки это важно прочувствуйте каждое слово и можете написать это несколько раз в идеале по утрам семь дней подряд утром уничтожили предыдущую запись, написали следующую. Можете вставлять свои вариации, как вам больше нравится. Собственно, все. Пусть вам все удается и побольше шансов в вашей жизни. Пока.